Всем привет! Это канал Пожарный Порох. Если вы следили за каналом, то вы знаете, что мы с товарищем заказали перчатки из Великобритании. Если честно, думали, что они не придут в связи с э, вирусом и с закрытыми границами. Записываем, так сказать, первое впечатление. Думаю, через полгода год можно будет заснять э, полный обзор. Посмотрим, как они выдержат нашу работу. Перчатки фирмы Sochcom Brothers. Модель Firemaster Ultra. Ошибочно многие называют их Firemaster, будто это фирма. Перчатки ручной работы из высококачественных материалов. Пять слоев защиты. Материалы, которые использовались при изготовлении перчаток, это кевлар, Pyrohide, Namex, Кавинекс и Крастеч. Последний – это тоже материал. Многие думают, что это название фирмы. Хотя нет, это всего лишь материал. Данные перчатки имеют два сертификата. НФПА – Национальная ассоциация пожарной защиты – и европейская сертификация EN659. Две пары перчаток. получаются одни коричневые, вторые рыжеватые. Тут много разных бумажек по эксплуатации. Переведу, добавлю в описание. Там внутри шилдики. На руке сидят очень хорошо. Pyrohide это высококачественная кожа. Посмотрим, как они выживут. Ну, вторые такие же, только цвета другого. Получается. Получается Firemaster. Внутри значок Soge Comp Brothers. Ну, в общем, очень прикольные перчатки по ощущениям. Посмотрим, как они покажут себя в бою. И, пожалуйста, не нужно писать в комментариях, подари мне такие перчатки. Мне их никто не дарил, мы как бы с товарищем сами их купили, поэтому, пожалуйста, не надо писать. Если кому-то будет интересно, ссылку на магазин оставлю в описании. Может, там побольше всего посмотрите, почитайте про них. Я, когда искал эти перчатки, я очень много времени потратил на то, чтобы найти перчатки, которые будут прям очень хорошие. Всем спасибо за внимание. До встречи на канале.